В 1845 году для полноценной дороги Питер-Москва Александровским заводом стали строиться грузовые паровозы типа 030 и 130. Более чем вековое развитие паровозов в России и СССР привело к появлению в том числе П-36. Машины прекрасной чуть менее чем полностью. На нее, родимую, мы и будем дивиться. Приходится отметить, что с сохранением исторического наследия в России были и есть э, некоторые сложности. Упомянем хотя бы VL86F и N3, выпущенные в единственном экземпляре и тем не менее утилизированные. Более того, до сих пор неизвестно, что стало в дальнейшем с паровозами товарищей Черепановых. Что уж говорить про серийные машины. Из довоенных локомотивов избежали автогена очень немногие. Значительно лучше ситуация с паровозами послевоенной постройки, в том числе П-36. Только в музеях их насчитывается 17 единиц, плюс еще в рабочем состоянии 9 машин. Итого 26 штук. Один из них, 0071, находится в Горьковском музее паровозов. Джентльмен может спросить. «А как появилась серия p 36 «Отвечаем!» До войны с успехом юзались пассажирские машины СУ, завода Красная Сормова, экономичные и быстрые, и, что важно, с нагрузкой от оси на рельсы в пределах 18 тонн. Однако уже к 30-м годам пассажирские поезда стали тяжелеть. Мощности СУ не хватало, и Коломенский завод строит в два раза более мощный парик серии ИС». Но вот незадача. Нагрузка от оси на рельсы у новой машины выросла до 20 тонн сил, а это значит, что на многих участках иски работать не могли. Путь не был рассчитан на такие нагрузки. Какое-то время проблема решалась с сушками двойной тягой, но уже во второй половине 40-х назрела-таки необходимость создания локомотива мощностью как ИС, но с нагрузкой на рельсы как СУ. Так и появился p 36 в марте 1950 года, когда первый паровоз под номером 0001 выкатили из ворот Коломенского завода. Первая машина значительно отличалась от всех последующих. Посмотрите, как оформлена передняя часть. боковые линии, тендер, ну и так далее. А вот p 36 второй номер. Видимо, желая унифицировать машину, в 60-е годы первый локомотив прошел реконструкцию и был приведен к стандартному облику с прицепкой тендера от p 360044 Сейчас аппарат стоит в Московском музее железнодорожного транспорта. Да, так вот, новый паровоз был действительно инновационным. Котел, цельносварной, углеподатчик, механический или стокер. Привод реверса и колосников пневматический. Все буксы роликовые, рама брусковая. В базовой комплектации имелся даже водоподогреватель. Сможем ли мы назвать такое же количество новшеств у современного ep 1 m по сравнению с прежним чс 4 t Если сможете, пишите в комментах. Ежу понятно, что работать на p 36 было очень престижно. Впрочем, престиж профессии машинистов в 50-х и так был велик. Первую машину обкатали на кольце в Щербинке, а затем передали на Октябрьскую дорогу в ТЧ Москва-Октябрьская. Там аппарат нагружали по самой небалой. В частности, им водили грузовые поезда по пассажирскому графику, Форсировав котел до впечатляющих величин, удалось реализовать мощность 3077 советских конников, а КПД составил 9,22%. Это, друзья мои, самый высокий показатель КПД среди всех пассажирских паровозов СССР. А еще расход топлива стал даже ниже, чем у Су и ИС. Настоящее торжество паровозной мысли в СССР. Умеете? Могете? Давайте изучим машину поближе, воспользовавшись для этого в частности 0071 париком, стоящим в музее Горьковской дороги. Экипажная часть включает в себя главную раму и две двухосные тележки, бегунковую и поддерживающую. Главная рама брусковая, с толщиной полотен до 14 миллиметров. Колесные пары также доставляют. Диаметр движущих колес 1850 мм, причем самое главное является вторая колесная пара, именно на нее непосредственно передается усилие от паровой машины. Котел рассчитан на давление пара в 15 атмосфер, имеет 50 жировых и 66 домогарных труб. Топка огромная, площадью четверти квадратных метра. Почти как платформа четверти Для подачи угля предусмотрен механический углеподатчик типа S3. Сам тендер шестиосный типа P58 вмещает в себя 23,5 тонны угля и 45,5 кубок воды. А это интерьер будки машиниста. Сколько же всяких механизмусов? Как-то так. Мы сумели раздобыть раритетную книгу от 1955 года инженера Виталия Ракова, написанную, когда П-36 еще серийно выпускались. Кроме описания истории создания машины, приводятся прекрасные иллюстрации первого и второго локомотива, а также чертеж. В последнем абзаце написано, «Благодаря положительным результатам испытаний первого паровоза, была заказана партия паровозов нового типа. С 1954 года паровоз типа 242 принят к серийному производству. Получается, книга была издана всего лишь год спустя после массовой постройки п 36 И эта машина была реально новинкой для тех читателей. Потрясающе! Номера 002005 завод выпустил в 1953 году. А 006 номер в 54. С того же года колонницы стали упускать наших героев серийно. Сначала партию с номерами 007-036, в 55-м году номера 037-161, а в 56-162-251. Однако, едва развернувшись, серийное производство паровоза было свернуто, и причиной стала директива 20-го съезда КПСС о широком внедрении электровозов и тепловозов. 29 июня 1956 года Коломенский завод построил свой последний паровоз – П-36-0251. На локомотиве закрепили памятную табличку вот такого содержания. В том же году и даже, как говорят в тот же день, завод выпустил свой первый тепловоз Т3-1001, тем самым окончательно перейдя на новые рельсы. Вместе с тем, p 36 продолжали трудиться, но не так, чтобы очень долго, до 1974 года. Фактически, они выработали в среднем не более 20% своего ресурса. Обидно. Ну а дальше судьба известная, медленное угасание на базах запаса, а затем, чаще всего, бездушные автогены и Мартеновская печь. Все же, как мы отметили выше, не менее 26 паровозов сумели уцелеть, в том числе крайний 251 номер. Интересно, что и первый Т-3 того же завода сохранился. Оба локомотива ныне находятся в одном месте, в музей на Балтийском вокзале Питера, и, как видим, в достойном состоянии. А ведь могли и не спасти. Посмотрите, вот тот самый последний паровоз, несколькими годами ранее превращенный в котельную в Уссурийске. И Именно эта обличка не помогла. А про т 3 вообще разговор особый. Хорошо, что машину не просто сохранили, но отреставрировали. Переместимся из Питера в нижней. 0071 паровоз был построен в июне 1955 года и первоначально поступил в депо Красноярск. В 60 году Лок отправили на Северную дорогу, а в 67-м – на Забайкальскую. Но после происходит интересное. В 1991 году паровоз передают фирме Интертрек, которая занималась ретро- и туристическими поездками по стране. И однажды наш пациент натурально стал зарубежной телезвездой. 1992 год. Кавказ. Английская компания BBC, снимавшая тогда в России так называемый русский сегмент кинофильма «Локомотив». Для журналистов была выделена специальная автоматрица, с которой они и вели съемку, и сам паровоз, именно эта машина. Как результат получилось очень достойное ретро-кино с живописными пейзажами. В некотором роде, благодаря интертреку, 71-я машина с 1995 -го года оказалась в музее станции Горький сортировочной. Немного интересных фактов. У П-36 была кличка «Генерал» за характерные полосы по бокам. Первый советский ретропоезд по маршруту Париж-Токио провел П-36. Название серии не расшифровывается как «Победа», вопреки уставившемуся мнению. Победой до 1947 года официально называли паровозы серии L. Друзья, можно долго ностальгировать по ламповым паровозным временам, но надо понимать, работа на паровозе – тяжелый труд. Тяжелый для всей локомотивной бригады, но особенно для помощника-машиниста, который топил паровоз. Тогда профессия помощника-паровозника считалась, пожалуй, самой физически сложной на транспорте и при этом требовавшей изрядного запаса знаний и опыта. Российская школа паровозостроения тогда за сравнительно короткое время сумела выйти в лидеры. Например, в 1874 году на Коломенском заводе были построены первые в мире пассажирские провозы с передней тележкой. В 1891-м впервые в истории был построен паровоз с конденсацией пара. В конце 19 века русские инженеры первые в мире использовали пароперегреватели. В этот же период первыми применили на паровозах двукратное расширение пара. Была организована постройка сочлененных паровозов задолго до появления их в Америке. Это привело к тому, что к началу 20-го столетия Россия полностью освободилась от иностранной зависимости в области паровозостроения, поэтому получались такие шедевры, как «Обозреваемый нами П-36».